Всем здравствуйте! Сегодня такое, то марта 22 или 21 или 23, поедем с Вороном, попробуем в лес проехать, докуда доедем. Вот у нас там яра красавица ходит, ждет своего времени, Прикучено только к веревке, и садиться я на нее ни разу не пробовал. Сузду одевал, наверное, 3-4, и сейчас тоже не одеваю. А этот уже мой пенсионер. Уже ко всему приучены. Да? касается Поедем. До да куда доедем? Если доедем. Если снег маленько, корочка оттаял. То мы подальше доедем. Если нет, то нет. Вернемся. Так-то у нас еще зима зимой. У лесу хоть днем и стоит. Плюсовая. Снег такой маленько стал влажноватый сверху. Вроде более-менее коню идти. Приехали мы. Вот он у меня смотрит. Тут висит петух. Не прошел естественный отбор. Тут фотоловушка у меня. Думал я куницу поснимать. Она тут постоянно бегала-бегала. И не прибежала. В общем две недели фотоловушка отстояла. Сейчас мы ее заберем. И увезем в другое место. Снегу вроде позволяет. Я думал корочка будет плотная сильно, что ворону идти неудобно, но она вроде как бы сейчас влажновато. Самая верхняя, которая которая снизу, он ее продавливает, ему идти более-менее. Так что поедем мы дальше. Сейчас вещи забираем и в путь. Вот так вот сейчас козликом перебираться. Я видел штук, наверное, десяток Обычно здорово убегают Это почему-то одна Поле пытается перейти Ветер от нее сильный как бы может, если ее напугать Она и бегом быстро побежит прыжками перебирается пока вот так вот тут снега вообще местами много если до земли провалится и раз по пузу, а туда куда она идет там еще глубже может оказаться под лесом я сейчас шел чтобы ее заснять не было по колено ой по колено по пояс вот так вот -от. ворона привязал это тоже не самое глубокое есть на дымы ему по шею с полей в кусты, но мы в такие не лезем, объезжаем. А вот такая глубина, как бы, и по колено ему, и вот такой уровень основной. Вот уже вот такие рожки у козлика. Лохматенькие. До этого еще одного видел. У него еще больше были. Ворона нельзя мне одного оставлять, он сразу уйдет. Скоро будет интересно, да, Ворон? Поглядеть. бегают приехал на место и оказывается я уже опоздал зверь проснулся вот хотел я попытаться пробуждение барсука на фотоловушку заснять а он уже блыкается снегом по колено Вот, теперь были, видимо, ему жарко стало. не знаю, посмотрю, куда фотоловушку поставим. Попробуем, может, что-нибудь интересное это снимем. Вот у него тут нора расположена так, что не знаю, как поставить деревья, которые рядом. Охота бы, чтобы и снары вылазил Снимала На эту, например, тогда бугор там не видно Если сюда поставить, вот он тут мимо бегает Какой-то там дальше в лес Тогда Тогда, может быть, нору будет снимать, а дальше опять его плохо видно, будет далеко. Не знаю, сейчас подумаю, в общем, и куда-нибудь поставим.